Фирменным продуктом компании Супротек являются триботехнические составы. Триботехнические составы предназначены для восстановления трущихся пар, вот восстановления пятен трения любых узлов и агрегатов, где бы они ни находились. Трибосостав не является присадкой, потому что здесь нужно разобраться. Присадка она присаживается к маслу и меняет его характеристики в какую-то сторону. Там очень много разных присадок, это отдельный разговор. Трибосостав – это самодостаточный продукт который работает только на парах трения, он работает там, где давление и температура. Здесь купаж из минералов. Вот этот осадок на дне банки, это купаж из минералов. Минералы это серпентиниты, ну непосредственно направление серпентинитов, хлориты. Это можно набрать в интернете и поинтересоваться. Там все расписано. Это мелко тертые минералы. Их помол порядка до 3 микрон. Обычно это микрон, 2 микрона, ну попадается там до 3 микрон. Ячья масляного фильтра 20 микрон, поэтому они без проблем проскакивают ячью масляного фильтра. Также он химически нейтрален, он не вступает в реакцию. Реакцию, он ну, не создает условий для того, чтобы возникли какие-то реакции. Там, где давление и температура, наш материал, он снимает окись металла. В процессе снятия окиси металла уходят вот эти вот пики, пики, которые образуются, вот та шероховатость поверхности, которая образуется при изготовлении детали, когда ее проходит там токарный резец, ну или как ее изготавливают, там у каждого там свои это причуды. Со временем эти пики на трущихся парах цепляются друг за другом и вырывают друг дружку. Вот эти вот пики вырывают. Это там микронные-микронные частицы, которые потом взвешенные плавают в масле. Наш состав выравнивает эту поверхность. Также он очищает лаки, нагары, э, кокс, который остается при работе двигателя, образуется при температурном режиме, при выгорании масла. Вот. Он это тоже счищает. Появляются нескомпенсированные связи, создаются условия для строительства третьего тела. Той самой поверхности, которую и строит наш трибосостав. Из продуктов износа вот этих вот микрочастиц, которые взвешены в масле, микронных частиц. Строится поверхность, она небольшая, там до двух микрон, до трех микрон в двигателе, но там в других редукторах, где нагрузки меньше, чем в двигателе, да, поверхность может быть чуть побольше, там до 5 микрон, да. И вот эта вот поверхность, которая строится в процессе эксплуатации, да, она очень мелкопористая. Получается, Мелкопористая настолько, что к ней липнет масло на молекулярном уровне. Вот те самые молекулярные реснички, которые показывают в рекламе везде, они липнут к нашей поверхности. Этот защитный слой удерживает масло. А все трущиеся пары начинают соприкасаться через масляный клин. Это приводит к снижению коэффициента трения в, в двигателе, в редукторе, в любом узле или механизме. Ему легче крутиться, становится меньше затрат на это тратится. Плюс восстанавливается геометрия деталей. Это еще один немаловажный плюс. И геометрия деталей восстанавливается и уходит в ту сторону, как нужно именно этому узлу трения. Не так, как его сделали на заводе. А так как он хочет, это называется самоорганизацией э, узлотрения. Плюс еще один немаловажный, вырабатывается наша поверхность только механическим путем, в процессе эксплуатации. Вырабатывается не тело детали, а наша поверхность. Треботехнический состав работает только на парах трения, там, где давление и температура. Поэтому он не может забить масляные каналы, что приведет к какой-то поломке. Но работает он только со сталью и чугуном, с материалами, содержащими железо и углерод. В принципе, мы строим углеродные решетки. Состав не работает с резинотехническими изделиями, композитными материалами и цветными металлами. Для каждого узла и механизма у нас подобран свой собственный трибосостав, отдельный. Это обуславливается разными нагрузками при работе в каких-то узлах и механизмах. И купаж отличается помолом, купаж отличается подбором минералов, чтобы более эффективно работать на тех трущихся парах, для чего он предназначен. А об этом я расскажу просто в следующих роликах. Mm-hmm.